Россия долго держала его. Он медленно соскальзывал вниз, с севера на юг. И Россия все старалась удержать его. Тверью, Харьковом, Белгородом, всякими занимательными деревушками. Не помогло. Был у нее в запасе еще один соблазн. Еще один последний подарок. Таврида. Но и это не помогло.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 подозрительная перина, и скрежет трамвая. Он нащупал спички. Обрубком пальца привычным движением стал вдавливать в трубку мягкий табачок. Во время путешествия забываешь название дней. Их заменяют города. Когда утром Николай Степанович вышел на улицу с намерением отправиться в полицию,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 вы, может быть, знаете такую-то? В этой заблудившейся русской провинции наверное, все друг друга знают. Уже вечерело, и очаровательным мандариновым светом налились в сумерках стеклянные ярусы огромного универсального магазина, когда Николай Степанович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 Это мы сейчас установим. Это мы сейчас вот, пожалуйста, Неллис, золотая пломба и еще что-то. Не вижу, тут клякса. А как имя и отчество? спросил Николай Степанович, подойдя к столу и обшлагом чуть не сбил пепельницу. И это отмечено, Ольга Кирилловна. Да